Бизнес-секреты трендов 2017 года. Мы с вами уже разбирали мессенджер Телеграм, и вы уже знаете о том, что в Телеграме только живые люди, живые подписчики. Никакими инструментами массфоловинга, масслайкинга вы не сможете туда нагнать подписчиков. Но есть инструмент, который поможет с вашего канала, с вашего аккаунта Instagram привлечь подписчиков на ваш канал Telegram. И сейчас я вам этот инструмент и покажу. Итак, это платформа Scott. В ней нужно зарегистрироваться, введя свой ML придумая пароль и регистрируемся. Я уже зарегистрирована, поэтому я вхожу э, в свой кабинет склота и показываю, что здесь нужно сделать. Во-первых, вы должны добавить э, в этот э, инструмент на сайт свои аккаунты. Я добавила два аккаунта Инстаграма. Для чего? Добавив аккаунты Инстаграм, вы затем создаете рассылку, готовите какое-либо письмо. Те люди, которые к вам будут подписываться в Инстаграм, им это... Сервис будет присылать через Директ ваше сообщение с тем, чтобы они, пройдя по ссылке, которая указана у вас в аккаунте Инстаграм, вот в частности у меня указана ссылка на мой канал в Телеграм. В одном случае и то же самое и в другом случае тоже указана ссылка на другой канал Телеграм. И этот сервис, рассылая новым подписчикам в Инстаграм такие письма, но здесь все продумано, более 144 писем в сутки этот сервис на один аккаунт Инстаграм не вышлет. Если у вас несколько аккаунтов в Инстаграм, значит, на каждый аккаунт идет 144 таких письма. И ваши подписчики, если у вас интересный контент, они заинтересуются вашим каналом Telegram, пройдут по вашей ссылке и попадут непосредственно уже на канал Telegram. И... Здесь они смогут, естественно, подписаться к вам и составить уже, пополнить список ваших подписчиков. Насколько вам вот этот сервис нравится? Это единственная возможность сейчас получить живых подписчиков в свой канал Telegram. Если вам этот сервис понравился, и вы его будете использовать, ссылочку на этот сервис я дам вам под видео. Используйте, пробуйте. Две недели бесплатного пользования этим сервисом, и вы увидите результаты активности на вашем канале Telegram. С вами была Анна Сорина из Санкт-Петербурга. Пока-пока!